Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Меликов Низа. Сегодня я буду собирать интерьерную работу в сосуде с использованием луковичных растений. Для этого я взял себе следующий набор цветов: фритиллярия, гелиантус, тюльпаны, цимбидиум, гиперикум и луковичные нарциссы. Техника сборки. Одна из моих любимых техник, это техника связок. Сделана она из бамбука. Значит, вместо связок я использовал шпажки, насквозь просверлив бамбук и вставив, и получил вот такой вот каркас, в который я сейчас буду интегрировать цветы. Друзья, я закончил свою работу. Вот такая вот весенняя композиция в сосуде у меня получилась с тематикой весны. В первую очередь я хочу поблагодарить каждого, кто подписан на мой канал, кто смотрит мои видео. Огромное вам спасибо за то, что вдохновляете меня на работу и на то, чтобы я рос профессионально и делился этим с вами. Ну, второе, поставьте лайк тем, кому зашла данная работа и приглянулась, и наши взгляды совпали. Пишите комментарии, если у вас возникли вопросы по данной работе технического плана или композиционного плана. Я всегда рад помочь вам, друзья. До скорых встреч!